процедура проверки подписей, так как и на выкладе на у нашем законодательстве, ей на потребует специальной уваги. Что я имею в виду? Вы видите, что комиссии не проверяют все сданные подписи. Комиссии проверяют только частку их подписей, которые сдадены на регистрацию и за браковала частку от этих проверенных потым экстраполюя эту в основу об соправдности и несоправдности, на вообще остальные подписи. И тут отрабатывается великий важный момент: накольки выборка бюллетеневый, типа подписных кресток с подписами, про башся не так. Накольки вот эта выборка подписных кресток с подписами будет отбываться на сам речь выпадковой выборкой бо вы разумеете, что э, когда это выпадково выбрать, то это уже социологический процесс, так и там законы социологии працуют, и можно говорить про некие э, высылы там, э, э, э, экстраполирования так. А, але коли эта выборка не будет э, выпадковой, то можно манипулировать как на той, так и на инший бок. Можно выбрать подписы заведомо э, критичное, скажем так, и их потом проверить, и показать э, арифметику, что подписы несоправные. А можно, наоборот, подобрать подписы пригожие, подписы якостные, подписы, до которых нема претензий. И вот, э, когда еще наших назиральников э, часом допускали до самих подписных листов, э, до самих подписов, значит, э, были выпадки, когда люди это могли бачить, то вот саму процедуру, саму процедуру отбора подписок для проверки, эта процедура была закрыта повсюду. И конечно при таких умовах, при таких принциповых нежаданиях допустить назиральников до да, вот этой важной процедуры, мы можем сделать одну основу, что, тому, что Огучило в вынику комиссии, тем выником проверки подписов доверять у нас нема никаких подставок.